Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! А? Ты же видел, как в больнице все телевизоры взорвались? Хочешь, чтобы то же самое произошло с мобильниками по всему городу? Пошлем сигнал аккуратно, и все будет пучком. Максимум, что может случиться, связь пропадет. Это все равно ужасно! У меня завтра смена в кол-центре. Ну и что? Да меня жалобами завалит! Вот что! Так, ладно. Сузуна Урушихара, пока ждите здесь. Прилетите и подстрахуйте нас в случае необходимости. Принято. Погнали, Ася. Слушай, ваше темнейшество. Следующая станция. Из-за этого Рагуила лишние деньги потратили. Каким путем проследуем наверх, княже? Можно подняться как все на лифте, а можно по лестнице. Если ангел Рагуил сидит где-то там на ступеньках. Ты это серьезно? Мы на такую высоту по лестнице поднимемся. Эй, послушайся. Что, ваше темнейшество? Я только что подумал, почему мы не поехали наверх, на лифте? По лестнице можно было и спуститься, чтобы ее осмотреть. Ваша правда! Черт, если сейчас поганец Рагуил в одном из здешних ресторанов прохлаждается, то я как подойду, до да колы ему в нос налью. Эй, ты кто такой? Мог бы сразу сказать, что ты внизу. Из-за тебя я лишние деньги потратил. Я тебе сейчас колы в нос налью. Ты хочешь стать героиней? Прости, милая, мама ненадолго потеряла самообладание. Держи,